выражение лица по умолчанию, некий аватар, который на себя натянули с детства и незаметно с ним ходите. И вот каждый с каким-то аватаром ходит. И что самое здесь интересное, как это влияет на судьбу? Ну, во-первых, это влияет на нашу судьбу через уже сформированное напряжение на лице, запуская наши внутренние реакции и наши выборы той или иной ситуации в жизни, которая нас из раза в раз приводит опять к повторению этой эмоции. Но ну, вроде бы можно рассказывать и говорить, я хочу счастья, я хочу радости, я хочу интереса, но мозг по привычке от рисунка лица, от привычки тела, от привычки мышления будет из раза в раз воспри... воспроизводить все равно грусть, если базовая эмоция ⁇ грусть. И получается, что человек сколько бы себе ни рассказывал, что он на самом деле хочет счастья, все его тело будет хотеть грусти. Ну, такая вот история, к сожалению, да, хотя человек говорит, блин, я там хочу радости, счастье, веселье, удивление". но нет, то есть мы же становимся в некой а, такой степени заложником своего лица, и наши внутренние все системы, если мы неосознаны, прям подчеркну двумя линиями, подчиняются нашему лицу, нашей микромимике, нашим зажимам, мы формируем такой некий панцирь, вот есть телесный панцирь Райха, по которому там определенные можно по зажимам видеть, какие неврозы у человека. Вот на лице тоже у нас формируется некий панцирь, который потом запускает, собственно, все процессы. Но помимо этого, помимо того, что мы с собой это делаем, мы еще людям по умолчанию, абсолютно там ничего не делая, даем посыл о том, какой мы человек. Ну вот просто берем и даем посыл. И помимо того, что мы даем другим посыл, мы еще вот про людей тоже эти посылы считываем. И определенным образом людей с той или иной базовой эмоцией воспринимаем. Ну, вот если мы попробуем сейчас охарактеризовать людей с базовыми эмоциями, с этими, то у нас получатся ну, такие достаточно уже сложившиеся характеры и психологические портреты, хотя, казалось бы, с чего мы начали? С одной эмоции. Вообще, какая-то одна эмоция, почему она так влияет на всю жизнь. Но человек, например, с базовой эмоцией грусть и печаль, это человек, который будет очень сильно погружен в себя, приучен там, к самобичеванию, который будет редко находиться здесь и сейчас, у которого мышление будет создано так, что он будет постоянно выцеплять что-то неприятное, а соответственно, в жизни он редко надежен. Если он даже и надежен, то не для себя. То есть он может что-то делать в ущерб себе, там, ради кого-то, периодически падает там, в нересурсное состояние. А для, там, для достижения каких-то успешных проектов с таким человеком, для бизнеса, для отношений это очень тяжелый человек, по сути. Потому что человек не находится в настоящем, и энергетически он как бы постоянно оттягивает ресурс. Поэтому человек может удивляться, почему его там э, не ценят на работе, хотя он ради других старается, или не ценят в отношениях, хотя он ради других старается. Но на самом деле э, то, как энергетически это будет происходить э, в отношениях и на работе, другим людям будет очень тяжело. И они будут больше терять, нежели приобретать. Поэтому людей печальных стараются избегать, да? избегать и жалеть или вот, например, человек, у эмоции страх, таких тоже можно много увидеть, когда на лице вот этот микро мимика страха с детства уже прорисовано. Это часто бывает, когда были токсичные семьи, когда ребенок часто испытывал страх рядом с родителями, когда поднимали руку, когда неожиданно менялось настроение у мамы или у папы, вот сформировался этот страх. То есть по сути страх сформировался и на лице, и в теле, и человек ходит по этому миру транслируя всему этому миру, вместе с тем человеком, у которого печаль, они примерно похожие судьбы создают, то, что я, по сути, вот она, я ходячая жертва. Учитывая такого человека, что мы понимаем? Ну, во-первых, человек боится, а значит, он ненадежен и в любой момент может сбежать. Сбежать с помощью молчания и ухода от ситуации, либо сбежать физически и не выполнить свои обязательства. Человек находится в позиции жертвы, значит, это он безответственен. Человек в позиции страха чаще всего безответственный, ему очень сложно поручать какие-то действительно серьезные поручения. Он очень часто находится в ситуации неудачи. Он как будто бы специально выбирает а, такие способы, и такие дела, в которых часто ему еще больше прилетает. Он обязательно выбирает в своей жизни людей которые будут для него агрессорами. И даже если человек не агрессор, рядом с человеком, у которого на лице написан страф, в любом более-менее здоровом человеке будет встречаться, включаться на него агрессия. То есть он как бы постоянно будет еще больше подтверждать этот свой страф и, по сути, даже помогать другому человеку деградировать, скажем так. И вот эта вот история тоже запускается у нас, получается, с одной базовой эмоции.